Угу. На прошлом видео мы подготовили формы для заливки силикона. Из прошлого раза у меня остался силикон, который мы залили, и мне немножко не хватило. Мы сейчас также используем его для заливки. Для того, чтобы сделать заливку из силикона, нам понадобится пару деревянных палочек. Емкость сделанная из бутылки. Потом объясню, почему она такая большая. Весы с точностью до грамма. Парочку спиртовых салфеток. И чтобы отливка была более качественной. Электродверь И вакуумная камера. Я расскажу, как по можно попробовать обойтись без нее, чтобы отливка была э, также хорошего качества и двухкомпонентный пищевой силикон. Я специально его перевел в банки, чтобы не рекламировать какого-то из производителей. Прежде чем начать заливать и готовиться к отливке, поскольку это надо будет делать быстро, поскольку силикон имеет время затвердевания, нам надо примерно знать, сколько силикона нам понадобится. Из опыта я знаю, что где-то на отливку вот этой фигурки потребуется порядка 60 грамм силикона. А большую, ну, где-то порядка 160 грамм. Ну и сюда также где-то 150 грамм. того где-то нам надо... И также на стенках емкости у нас останется какое-то количество силикона, это также, ну, грамм 100, может быть, может быть, чуть больше, чуть меньше. Итак, нам потребуется порядка 400-450. Начнем. Включаем весы, обнуляем. И начинаем заливать. Синекон двухкомпонентный, делается один к одному. Мы зальем порядка 220, посмотрим, сколько у нас получится. Вот. Вытерем салфеткой спиртовой сразу же потом ее можно будет выкинуть мы отлили взяли 225 грамм теперь столько же нам надо будет сюда добавить делать нам придется очень быстро поскольку при смешивании у нас будет не особо много времени где-то порядка 40 минут до начала затвердевания на операцию нам надо порядка будет 5 минут, и ну, минут 15 у нас есть. То есть нам надо сейчас довести до 450 грамм. У нас получилось. Наливаем не спеша, чтобы можно было вовремя остановиться. на пару грамм это ничего сложного ничего существенного теперь поскольку у вас может не оказаться вакуумной камеры вам придется мешать вот такими палочками и не спеша так постараться так чтобы воздух не попал сюда потому что удалить воздух отсюда будет довольно проблематично так что размешивайте не спеша Мешать вам придется чуть дольше, чем мне, но у вас получится довольно качественный результат. Я буду использовать вакуумную камеру, поэтому я возьму дрель. Почему сосуд такой большой? Потому что во время вулканизации этот раствор, назовем его так, расширится где-то в 2-3 раза. у меня него несколько секунд порядка 40 теперь помещаем в вакуумную камеру кран у нас открыт включаем видим что давление пошло и сейчас через стекло вы увидите что воздух пузырьки воздуха будут выходить из силикона и объем его будет увеличиваться и увеличивается это в 3-4 раза. Мы попробуем поймать момент, если вдруг у нас не хватит емкости, мы перекроем. по удалению воздуха, но ну, я думаю, что у нас хватит и масса просто осядет. Вот она начинает оседать, объема емкости нам хватило. Вот у нас осела. Основной воздух у нас вышел. но ну, я установил шкалу красную. До конца создавать полностью вакуум нам не нужно. Нам этого разрежения довольно э, хватит. Теперь обратите внимание, перед тем, как выключать, я перекрываю клапан. После чего выключаю. Если у кого-то будет вакуумная камера, советую делать так. Во избежание орчива насоса. Теперь можно просто отключить шланг. И, вот, и у нас есть порядка двух минут, пока воздух будет выходить из смеси. Теперь мы подготовим все для заливки. В прошлый раз я показывал вам фигурку фиксика. сказал, то что он может всплыть. Также может произойти взаимодействие с резиной, поскольку фигурки могут быть китайские, могут не совсем быть, скажем так, хорошего качества. И на отливке у вас может образоваться липкая масса. Для избежания этого можно использовать отделительные растворы. Они продаются, но самый простой отделительный раствор это раствор мыла. Можно покрыть резиновую или вот такую фигурку силиконовую раствором мыла, дать высохнуть, после чего использовать уже для заливки в форме. Сейчас мы засекли, можете Я попрошу сейчас показать то, что происходит воздух пузырьки воздуха потихоньку выходит и где-то через 30-40 секунд начнем заливать силикон формы устанавливаем штатку Я думаю этого будет достаточно. Это мы запустили воздух. Поскольку у вас может не быть вакуумной камеры, вы очень долго мешали. Теперь вам нужно будет очень тонкой стройкой, очень тонкой стройкой выливать. Горку. Чем стройка будет тоньше, тем пузырьки воздуха у вас больше выйдут и отливка будет более качественной. Поскольку я использовал вакуумную камеру, я могу позволить себе выливать чуть быстрее. Заполнить фигурку полностью. Видите, уже форму практически полностью заполнена мы сейчас сделаем порядка 3 5 миллиметров чуть больше и продолжим подливку И зальем в ту форму, в которую в прошлый раз нам не хватило силикона. Я стараюсь готовить форм больше, чтобы, если вдруг промахнемся с количеством силикона, силикона будет чуть больше. Мы отлили, не потратили его зря. Теперь можно силикона у нас хватило.